Что сподвигло вас? Может быть, кто? Может быть, что? Какие-то произведения, какие-то люди? Страсть к письму, как она образовалась у вас? Страсть к у меня была ну, в какой-то степени давно. Я, я вообще любил писать еще в школе, любил писать сочинения. Причем сочинения, знаете, почему-то писались они о войне. Дело в том, что у меня два деда, по отцу и по матери, герои Советского Союза смертно. И поэтому вот э, тяга к подвигу, к описанию ситуации у меня с мальчишеских времен ну, мне нравилось, и я этим занимался. Мне и по литературе всегда были хорошие оценки. Но вот непосредственно уже стать писателем, не то, что писателем, а написать то, что я видел, Вы знаете, есть такое понятие час Х. В жизни каждого он бывает свой. Но ну вот мой экс прозвучал, когда у меня было тяжелое ранение, которое переросло в неизлечимую болезнь. Врачи поставили смертельный диагноз. И перед операцией моей жене сказали, ну, будьте мужественны тому, что вам сейчас скажем, и будьте к этому готовы. Мы вам скажем правду. Ваш муж в сознание не вернется, проживет максимум два месяца, и он умрет. Но операцию мы делать будем – это наш долг. Ещё нужно ваше согласие. Знаете, вот все, что вот это было, все, что пережито, да, вот об этом мне хотелось написать. О мужестве моей жены, которая умеет ждать. Знаете, воевать легче, чем ждать. Когда ты знаешь, жена знает, ты знаешь, что в гарнизоне всё спокойно, у тебя на душе хорошо. А вот когда от тебя неделями нет песен, а еще каждый день приходит очередной цинк в гарнизон, то надо оставаться женой и женщиной и ждать. И вот она сказала операцию делать, что будет, то и будет. У нас дома был поисок живых помощи, который мы купили в Новодевичьем монастыре, и маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери. Ну знаете, как покупали все, ну купили и мы. Принесли домой, положили и забыли. И вот когда началась операция, жена встала на молитву. Восемь часов шла операция, и она восемь часов, не прерываясь, читала й боевой псалом. А моя дочь ей тогда было шесть лет. Вот казалось бы, что понимает ребенок. Знаете, когда в семье любовь, настоящая любовь, то дети, видя, что происходит с папой, с мамой, какая-то беда, с бабушкой, с дедушкой, они на этой любви, на этой почве взрослеют очень быстро. И вот она сама достала картонную кунку, прижала к груди и сидела всю операцию, не просив не пить и не есть. И последствия вот этой молитвы и мастерства врачей таковы, что мы сейчас ведем этот разговор. Потом я долго восстанавливался, потом начался и заново разговаривать и ходить. А потом появилась желание написать книгу о войне. И знаете, не столько о крови и убийствах, сколько о подвиге о подвиге наших ребят и о предательстве и о подвиге жены, как я сказал, который умеет ждать. Но вот когда эта книга была написана, когда встал вопрос, как ее издать, в Союзе писателей не состоял писательского образования. Нет, я простой советский офицер. Но я тогда служил алдарником, это храм Казанской Божьей Матери Метро Коломинского. О, это рядом с нами, Метро Коломинская. Да. И стал почему-то подходить к иконе Иоанна Богослова и просить его помощи. Причем, знаете, я просил абсолютно мирским языком, не то что молитвы там, или читал Евангелие, я просто подходил и просил, что отчая, не помоги Христа ради эту книгу издать, если от нее есть польза. А если пользы нет, но ну, как-то дать знать, я ее просто оставлю в рукописи на память. Примерно недели через полторы мне звонит священник из Барнаула, и говорит, я прочитал твою рукопись, я найду любые деньги, чтобы ее издать. Я обрадовался, поговорил с ним, а потом машина меня спрашивает, батюшка, вы из какого храма? Он говорит, «Да я настоятель храма Иоанна Богослова, отец Алексей Просвирин, который сейчас слушается на данном отделе. И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. Сегодня у нее уже 23 издания и тираж более миллиона. Да, вот эта книга «Живой помощи». И вот знаете, что хочется особенно сказать? Мы с вами не случайно затронули такую острую тему, как любовь, семья, наши жизненные моменты. Вот Мы в своей жизни можем очень часто сделать по какой-то нелепой причине, пустяковой, порой глупой, просто сделать друг другу больно. Знаете, сделать больно не означает кого-то ударить. Больно очень можно сделать клеветой, изменой. Это действительно очень больно, и это долго болит. Но есть простое русское слово «прости». Когда подходишь к тому, кого обидел, и говоришь «прости». «Прости жене», «жена», муж, «дети», «родителям». Давайте жить по-человечески. Как, допустим, говорят, ну, мы прожили 10 лет, 15. Нет причины ссоры. А потом, знаете, очень часто не можешь вспомнить вообще, из-за чего эта ссора была. И вот что такое «прости» мы осознали впервые. Это был Афганистан, 1988 год, когда нашу группу высадили на развитый выход. У нас было 12 человек в группе, мы были все взаимозаменяемы. То есть могли выполнять задачу врача, супера, снайпера, подрывника и так далее. Но нас высадили не в том квадрате. Вот есть такое понятие «квадрат по улитке». Допустим, квадрат 5, улитка 7, нас высадили 5, 2. И мы сразу оказались в засаде. Были такие скоротечные перестрелки, двое ребят убиты. Мы их несем на себе. Убитых раненых никто никогда не бросал. Было очень жарко за пятьдесят И вот когда поняли, что уже уйти не удастся, тогда принимается абсолютно штатное решение. Запалянница. Это называлось Заполянница ромашкой. То есть нога к ноге, обзор по горизонту на 360. Убитых быстро кладем в центр крест-накрест, пересчитываем боезапас. Последняя граната на самоподрыв подрывает самый живой. Три головы в кучу и дергает чеку. Чтоб не сдаваться в плен, это нормальное состояние. Подрывали себя и бандгруппу. У нас такого не было. Но я знаю две группы, которые подрывали себя и бандгруппу. И начинаем ждать. И вот лежим Минута, духов нет, три нет, пять нет. И вдруг мы внезапно начинаем шепотом друг у друга просить прощения. Леха, прости и прощай, Сашка, Женька, Витька, прости и не держи зла. И знаете, пока звучало вот это простое русское «прочти», душманы прошли мимо нас, они почти наступили на нас и нас не заметили. Я просто хочу сказать, такова сила «прости», когда «прости» говорят родным, близким, по работе, по службе, и как-то все выравнивается сразу. Быстро все приходит в нужном направлении, и на душе действительно становится она хорошо. И вот когда эта книга была написана, были поездки, встречи, тогда возникло желание написать книгу о другой войне, книгу о тюрьме. Я не случайно взялся за эту тему. Знаете, вот говорят, <как> передается по наследству. У нас очень много передается по наследству, но это воспринимается почему-то все материально очень плохо знаем свою родословную. Вот родословную собака-кошек знаем хорошо. А родословную родных, ну, дед максимум прадед. Вот так было сделано в 2017 году, что у нас погубили вот это понятие рода. И я не случайно, как сказал, взялся за тюремную тематику. Дело в том, что у меня сидел брат. Две судимости очень серьезных. А два деда по отцу и по матери, как я сказал вначале, герои Советского Союза. Вот такой перекос рода. И я взялся за эту тему, и причем я решил написать не столько о заключенных, сколько о ребятах военных, которые вернулись с войны. У них по-разному сложилась судьба, чаще всего плохо. Ни работы, как говорят, ни кола, ни двора, распадались семьи. Тогда существовал вопиющий такой, знаете, прогрессирующий криминал 90-е годы. Куда им податься? Ну, конечно, пошли все по этой стезе. Большинство. Но, знаете, видимо, в этом был божий промысел, что, оказавшись в зоне, они впервые в жизни оказались в храме. И сказали, вот это прости. За основу была взята рассашанская колония строгого режима. Федеральная служба исполнения наказаний мне оказала всяческую поддержку. Я побывал везде, где хотел. И вот однажды у меня была встреча с одним непростым стариком, фронтовик, несколько судимостей. Прошел отечественную войну и прошел штрафбат. Штрафбат он был за то, что убил прода за воровство. У старика был орден славы, которого лишили из-за штрафбата. И вот, говорит, закончилась война, вернулся к своей родной Беларуси, деревня сожжена, жить негде. Иногда, говорит, доходило до того, что я спал зимой, сарай между коровами, чтобы хоть как-то согреться. И вот однажды, говорит, уже когда мне было за 80, душа вдруг так защемила. И знаешь, говорит, так захотелось прийти в простой деревенский храм, подойти к священнику и сказать прости. Вот прости его сейчас за все, что я в жизни натворил. Его принял священник и не пожалел, что взял этого старика. Глатин всегда отличался потрясающей чистоплотностью. Он никогда не говорил дурных слов, он не сквернословил. Кстати, хочу сказать, в зоне вообще не матеряться. Это для молодежи, я говорю. В зоне не ставят пальцы в веером. В зоне вообще стараются молчать. Потому что за сквернословие, за кураж в зоне можно в лучшем случае лишиться здоровья, в лучшем случае, а в худшем и жизни. Потому что с тобой просто поговорят один раз, и если ты этого не понимаешь, тогда будет разговор другой. За плевок на асфальт будешь вылизывать языком, за окурок не в том месте будешь подбирать его зубами и на карачках нести до курилки, а потом курилку вылизывать. И перестанешь курить навсегда. И это просто так, чуть вскользь. И вот с этим стариком был разговор непростой, и, знаете, очень полезный. И он мне тогда сказал... Ты знаешь, что я умный стал. Вот окончательно умный. А умный я стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку. И вот тогда стою я, лежит мой друг Венька, рядом стоит старенький отец Василий. И вот тогда, когда до меня наконец дошло главное, что где бы нас, русского мужика, не носило, чтобы мы из себя не курчили не представляли, мы все закончим под крестом и при батюшке. С храма Божьей кресты вас носили, а на кладбище так и не смогли. Однажды мы ему привезли то, что наша молодежь, к сожалению, смотрит каждый день, берет оттуда так называемые примеры, хотят быть похожими. Знаете, сегодня вот мы очень много говорим о культуре. Вот мое поколение, в какой-то степени ваше поколение выросло, на том, что называется натуральное. Вот есть такое понятие, идентичное натуральному. Вот мы выросли в большей степени на натуральном. Мы выросли на натуральных фильмах. Иван Бровкин, Любовь и голуби, мужики, в бой идут одни старики. Вот это все было натуральное. Это будут любить всегда. Это золотой фонд нашего кинематографа. Мы выросли на натуральной литературе. Сегодня нашим подросткам подается идентичное натуральному. И вот это идентичное мы привезли старику. Нам было важно знать его мнение. Просто очень важно знать. Все необходимое взяли с собой. Подключили также аппаратуру. Он смотрел недолго. Мы ему привезли, если вы помните, несколько лет назад вышел такой фильм о подростках во время Отечественной войны. Он называется «Сволочи». Mm -hmm. Фильм надуманный и грязный. Надо сказать, что многие, кто имели отношение к этому фильму, понесли серьезные психические расстройства. Еще мы ему привезли, чтобы он посмотрел и дал оценку так называемой музыкальной группировки «зверей». Таких зверей сегодня много. Или зверей, или сволочи, или ногу своего. В итоге мозги своего. Вот как я сказал вначале, мы ведь воспитывались не на зверях, и а сволочах. Мы воспитывались на прекрасных музыкальных группах. Песнеры, себры, самоцветы, веселые ребята. Там глубокий смысл слов и удивительная мелодия. Эти песни будут петь всегда. И вот это мы идентично привезли старику. Он смотрел недолго. Помолчал, попросил выключить. Посидел и говорит. Вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что это не звери. Это щенки. Скоро будут шоколята. А вот настоящее звери и сволочи те, кто это придумал, финансировал и выпустил в мир. А еще передаю, что на каждого зверя есть капкан, или свои загрызут, сказал старик. Поэтому, когда подобные вещи навязываются, надо понимать, что за все будешь платить. Вот вообще за все. Вот говорят, знаете, бесплатный сыр мышеловки. У меня однажды была встреча с одним непростым представителем из мест заключения, так называемой, смотрящей зоны. Кстати, эти люди, если с ними разговаривать, знаете, когда говорят по-человечески, и они тебе доверяют, они расскажут очень многое. Но просто ты опиши так, как он тебе рассказал, не приукрашивая и не пытаясь это умолять. И, и ни в коем случае не знаете, никакой тени насмешки. Эти люди это ценят и очень многое тебе расскажут. И вот он говорит, знаешь, как-то разговор у меня был с ним долгий, очень полезный. Он мне тогда сказал, знаешь, в чем отличается воля от своей воли? У меня была прекрасная семья, любимая жена, дом, дети и работа. И у нас все было хорошо, потому что мы жили по воле, по воле День Божьей, по воле родителей, по воле родительского совета. А потом, говорит, я не знаю, что на меня нашло, я решил жить так, как я хочу, и вы мне не указ. А когда вы мне не указ, тогда идет наказ. Потому что, говорит, плевать, как говорят, я на вас плевал. Вот плевать на своих, на родных, на семью, на родителей. Это, говорит, как плевать против ветра. Все равно слюна вернется на твою физиономию, и ты будешь всю жизнь ее вытирать. Но у меня, говорит, иногда приходят такие мысли, ты... Передай молодым также, Возможно, кому-то в жизни пригодятся. Вот говорим, бесплатный сыр в мышеловке. А ты скажи, что в мышеловке сыр самый дорогой, потому что крыса за него платят жизненно. Да. Или говорят, на нет и а суда нет. Так вот заодно только нет. Суд бывает суровый и жестокий. Нет, не буду воспитывать своих детей. Не буду ухаживать за больными родителями. Нет, я буду жить так, как я хочу. А чат говорит, я уже ничего не хочу, у меня куча судимости и болезни, ни семьи, ни дома и ни работы. Это говорит, я здесь в авторитете, а за колючкой я никто. Вот так, говорит, оно в жизни и бывает. Мы очень много говорим о золотой молодежи. Вот когда писала книга «Безотцовщина», у нее двойной смысл. Это что бывает в семье, когда нет отца родного, а иногда, знаете, может быть, лучше бы его и не было. Или что бывает в семье, когда в обеспеченной семье, это хорошо, когда семья обеспечена, когда есть возможность есть на что жить, и эти деньги действительно заработаны честно, хотя это очень сложно. Но вот когда в семье без отцовщины это без Божье, без Отца Небесного, вот тогда происходит то, что называется сегодня в поведении молодых людей золотой молодежью. Я специально побывал во многих местах в ночных, так называемых, закрытых клубах, где проводится время золотая молодежь. Я видел их поведение, я видел их хамство и цинизм. Это я еще говорю литературным языком. И хочу сказать, что, знаете, там золота нет. Его там не было и никогда не будет. И вот уже сгнили, и восстановление уже, скорее всего, не подлежат. А вот настоящая золотая молодежь, это уже даже сегодняшнее поколение, это молодежь из золота высшей пробы на основе которой надо учить нашу молодежь современную, наших детей и наших внуков. Вот удивительный образ Евгения Родионова. Парень-пограничник четверых взяли в плен. Троих расстреляли, а ему сказали, сними крест и останешься жив. И Женя крест не снял. Его жестоко казнили. И фильм «Казни» отправили маме. Я прекрасно знаком с этой удивительной хрупкой женщиной. Знаете, говорим в свое время там, мать-героиня, вот она стократная мать-героиня, она нашла боевика, который казнил сына, и они нашли место захоронения по крестику, и сегодня к этому крестику идут люди, чтобы поклониться как к святости. Я недавно был в Средней Азии, и был в одном из храмов воинской части 201-й дивизии, где... В левом пределе наверху уже написан в храме образ Евгения Родионова. Икона. И я уже видел несколько храмов, где есть иконы Евгения Родионова. И люди каждый год в мае приезжают несколько тысяч поклониться этой святости, этому великому подвигу. Вот этому мальчику. Еще золотая молодежь. Это шестая рота Псковской десантной дивизии. Вот эти ребята, 90 человек, удерживали бангруппу из двух с половиной тысяч. Они погибли почти все. живых осталось шестеро. Вы знаете, говорят, есть ли у преступности национальность. Вот те, кто воевал и видел настоящую смерть, у него свое мнение. Есть ли у преступности национальность? А вот я хочу сказать, что вот у чего нет национальности, у национальности нет подвига, у национальности нет милосердия и добра и у любви. Когда, знаете, сегодня каждый день показывают по телевидению отчаявшихся родителей, маму и папу, и больного ребенка. И они просят всю страну, помогите. И люди помогают, не спрашивая ни национальности, ни прописки. Они помогают, чем могут, тем и помогают. Кстати, в этой шестой роте, в погибшей, там было более 20 национальностей. И люди стояли насмерть, не спрашивая, кто ты по национальности, и стоит ли тебя защищать. Просто так подготовлена человеческая душа на подвиг. Еще, знаете, золотая молодежь, вот была такая подводная лодка «Курск», которая затонула, погиб весь экипаж, и там был капитан лейтенант Колесников, молодой капитан, который в последнюю минуту жизни, захлебываясь на носовой бумаге, написал прощальное письмо своей жене, ну надо отчаиваться, береги, понимаете? И он погиб, через минуту он захлебнулся, вот это, знаете, высший пилотаж любви, когда люди, оставаясь в любой ситуации, предсмертельной, запредельной, они все равно остаются людьми и любят, и ценят. И вот это, как говорят, как мы сказали вначале, передается по наследству. Вот, вот эта любовь тоже передается по наследству. Вот этот подвиг передается, потому что когда воспитываем мы своих детей, внуков вот на этом, на этом золоте, они с гордостью всегда любят говорить «хочу быть похожим на папу, на маму, на бабушку и дедушку» в лучшем смысле этого слова. И вот знаете, что еще хочется сказать? Однажды я был в колонии, где сидят девчонки, в Белгородской области. Первый раз я там был несколько лет назад, тогда я там сидела 610 девочек. Знаете, сегодня не сидят за драку, сегодня сидят подростки за убийство, за тяжелые убийство, за тройные убийства. И разговор был с ним очень хороший, долгий. А потом я у начальника колонии, заслуженный учитель России, начальница колонии, уважаемый человек. Кстати, в зонах работает и слушает очень много порядочных людей. И это не то, что пытаются нам показать по телевидению, там люди действительно самоотверженные и порядочные. Есть какие-то отклонения, но их очень мало. Но когда одно отклонение показывают каждый день, тогда создается впечатление, что в зоне собрался один сброд. Так вот это совсем не так. И вот я у нее спрашиваю, мне для новой книги надо 3-4 образа для безотслужащих. На кого бы вы из девчонок советовали обратить внимание? Она говорит, на любую. И я беру на скидку 4 личных дела. Оказалось, эти девчонки посмотрели фильм «Бригада», «Бумер», они полностью скопировали действия этих фильмов, они взяли себе даже клички и имена этих актеров и совершили то, что навязывает и рекомендует в кавычках этот фильм. Понесли наказание были осуждены на срок от трех до пяти лет. А теперь давайте рассуждать, кого судим. Девчонок, да, они совершили преступление, но, наверное, уже пора вводить закон, когда надо судить режиссера, продюсера, сценариста и актеров, которые, знаете, развивают вот эту пропаганду бандитизма, которая навязывает, как это здорово быть преступником, как это здорово быть хамом, циником и подонком. Вот это уже сегодня все навязывается. Вот мы нередко произносим такую фразу «выродок». Знаете, выродок – это термин не медицинский, это термин духовно-нравственный. Еще с ним рядом изувер, то есть покинувший веру, изверившийся. Да. Так вот, когда выродком можно встать, кстати, и в 7 лет, и в 97. Вот когда вырождается мораль, вырождается нравственность, и вырождается совесть и стыд, человек становится выродком. Поэтому у нас благодаря так называемой современной культуре, которая вот каждый день вот это показывает и навязывает, действительно можно стать выродком. Просто посмотреть на поведение нашей молодежи. Знаете, нам в советское время навязывали такое понятие, что человек произошел от обезьяны. И мы в это верили. Кстати, есть те, которые верят по сей день. И знаете, я вам что хочу сказать? Это просто для телезрителей. Мой совет. Когда вы будете смотреть современный юмор, КВН и подобное ему, я вам настоятельно рекомендую выключить звук и вы убедите, что человек действительно по гримасам происходит от обезьяны. Вот юмор без звука, посмотрите КВН без звука, вы действительно убедите, что это обезьяне гримасы. Потому что когда вырождается интеллект, интеллект настоящий, вырождается культура, то это надо чем-то компенсировать, вот эти пошлые наши юмористические зарисовки, так называемые. Мы однажды провели такой эксперимент. Взяли экран компьютера и разделили на две части. Слева вывели одну известную юмористку, которую мы видим каждый день, так называемую «народную». А справа вывели обезьяну и выключили звук. Вы знаете, обезьяна выглядела гораздо интеллигентнее и воспитаннее. А Вот по своим гримасам обезьяне она выглядела воспитаннее и интеллигентнее, чем эта юмористка. у животных и... есть достоинства? Да, есть, да. Вот... Причем очень сегодня... Кстати, печаль какая-то в глазах. Даже у обезьян. Даже у обезьян. Да, у любого животного, у брошенной собаки, да. у брошенной кошки. Знаете, есть действительно вот это. Знаете, нам навязывали поначалу такое понятие, когда начались события на Донбассе. Своих не бросаем. Мы действительно Донбасс не бросили. Как это будет дальше, сказать трудно. Потому что уже, уже много таких естественных и довольно жестковатых вопросов даже от народа. А что дальше? Сколько можно терпеть фашизм? И, ну, Это, знаете, как-то политически. А вот если опуститься на землю и приблизиться к семье, то я как человек, поживший немного и кое-что повидавший, могу сказать, что мы бросаем, прежде всего, своих. Мы бросаем жену, с которой прожили 30 лет, нашли лучшую. Мы бросаем больного ребенка, который родился с церебралом, бросили. Мы бросаем больных родителей. Вот это все свои. И вы знаете, что самое поразительное? Когда мы бросаем своих, тогда помощь приходит оттуда, откуда человек ее в принципе не ждет. Это очень сложно объяснить. Как это недавно случилось в, одной, в одном поселке в Калужской области, когда молодая мама, девчонка, родила девочку и от страха она действительно растерялась и не знала, что дальше. Родители против, все начали ее проклинать. И вот эта молодая мама от страха и беспомощности свою двухмесячную девочку запеленала во что было, оставила зимой в подъезде и скрылась. И вот этого двухмесячного ребенка подобрала бездомная кошка. Она зубками перенесла к себе в корзинку и грела с собой до утра. Она оскорблась в каждую дверь. Громко мив около, люди, выйдете, и никто не вышел, пока, говорит, утром первым не поехал на работу и не увидел, как вот эта кошка греет, боль... греет вот эту брошенную девочку и облизывает. Ее сегодня удочерили, у нее уже хорошо сложилась жизнь. Или, как, допустим, в одной из моих книг описывается история одной женщины, эта книга «Время, подумать о главном», «Ивановская область». В деревне почти никого не осталось. Кто спился, кто уехал. Сгорел дом. Вот такое бывает. Там какой заряшная такая электропроводка. Сгорел дом. Ночью выскакиваю, говорит, вот в чем была холодно. И первая мысль от страха, от отчаяния. Ну и что? Лучше сейчас залезу в стук сена и замерзну, чем так жить. Я говорю, я действительно залезла в стук сена на окраине деревни и начала замерзать. Вы знаете, вот. При замерзании у смерти особое ощущение. Человек не испытывает боли, он начинает медленно засыпать. И я говорит, действительно начала засыпать. И вдруг я чувствую, как ногам становится тепло, спине, шее, животу. Я говорит, прихожу в себя постепенно, открываю глаза и вижу, что меня греют собаки. Обыкновенные, бездомные собаки. Это, говорит, те псы, которых я подкармливала очень часто, порой делять последним. Добро вернулось. Они, говорит, придут ко мне, сядут возле калитки. Они даже не тявкают, они не скулят. Они просто сядут и на меня смотрят. И, говорит, столько печали в их глазах, хоть даже какой-то человеческой печали. И я, при этом отдавала то, что у меня было. И вот эти псы нашли меня в стогу сена и грели с собой до утра, а под утро снялись и ушли, не оставив ни шерсти, ни запаха. И знаете, мы случайно с вами затронули такую фразу, как час и но у каждого в жизни бывает свой. И для кого-то достаточно легкого колокольчика, и он понимает, дальше так идти нельзя. А для другого нужен набат. И вот этим набатом был звон для одного тогда еще молодого человека, которого за преступление приговаривали к смертной казни. Его приговаривали два раза. Первый раз приговорили, отменили. Потом снова приговорили и опять отменили. И вот он говорит, вот знаешь, чем отличается приговоренные к вышке от того, кто сидит даже просто пожизненно без приговора. Кстати, эту, этот вид наказания временно, я думаю, временно приостановили в 96-м в мае, но, наверное, все равно придет время, когда за, за это за три вида надо наказывать: Это терроризм, государственная измена и жестокое обращение убийства детей. Вот за это надо наказывать именно так. И вот он говорит. Во-первых, приговоренных к смертной казни вообще не спят. Я говорит, не спал четыре с половиной года. Просто забывался во сне, и я даже говорит, среди тысяч шагов ночью сразу понял, что идут за мной на вывод. Кстати, это особый вид наказания. И Я просто был в камере исполнения смертной казни. Мне показали, как это происходит. Это настолько жестокое и страшное зрелище и простое, что сделать его можно далеко не каждый. Я просто могу сказать, что люди, которые исполняли приговор, во-первых, они совершенно секретные навсегда. Это чтобы знали. Исполнители, да. Они а то, что говорят там, да я вот много раз. Много раз такого не бывает. Как, ну, народ не раскроется, чтобы сказать так. Как один мне сказал, который имел отношение частично к этому, он говорит, вот максимум, насколько ну, может хватить, психически человека на исполнение, это 5-7 раз. Да. Можно реально сойти с ума. Угу. И вот этот приговоренный парень мне тогда сказал, я говорит, никогда не был в храме, я не знаю, как правильно ставить свечу и подходить к иконе, но когда меня приговорили во второй раз, то до меня наконец дошло главное, что не надо быть умнее Бога. Мы же говорит, умнее Бога бываем десятки раз в день. И вот однажды, говорит, когда я ожидал исполнения, мне под утро стало так плохо, просто реально невыносимо плохо, что у меня блед от страха, от настоящего реального животного страха. За несколько секунд изменились зрение и слух. И я вдруг стал слышать, как паук плетет паутину. Я стал слышать, как по стене шуршит луч солнца. И вот тогда я упал на колени и с боем пополз в угол, чтобы там нацарапать ногтем крест. Но как только я туда дополз, и хотел это сделать. Я увидел, что кресты там уже были нацарапаны. Теми, кто сидел до меня. Понимаете? Мы все равно придем в храм. Как сказал мне однажды старенький отец Василий, не придешь по-хорошему, придешь по-плохому. Но а все равно придешь.